Всем привет, у нас очередной монтаж интересный светопрозрачной системы, о ней мы сейчас расскажем. Как и на всех таких эксклюзивных конструкциях, мы всегда подготавливаем проем, и здесь в данном случае мы тоже его подготовили, жидким стеклом покрыли, гидроизолировав его от влаги, чтобы влага со стороны стены не попала внутрь монтажного шва. Теплая система, ее можно устанавливать, в принципе, в отапливаемом помещении. Зимой она нормально функционирует, проработана таким образом, что проблем с ней не возникает. Здесь же у нас, как я еще раз повторюсь, три подвижные створки. Это у нас будет выполнять функцию окна, не двери, хотя на самом деле в оконных, в каких системах окна, Створки могут быть весом до 80 килограмм. В дверных системах створки могут составлять до 200. Вес створк может достигать 200 килограмм. Ширина одной створки может достигать 2 метров. То есть 2, соответственно, и высота может быть максимум 2,70. Монтировать мы будем систему вот в этот проем. На самом деле, проем достаточно небольшой для таких систем. Это у нас Alutech alt g 106 Систем, при помощи таких систем можно заменять на самом деле стены. В ширину она может быть 6 метров, высоту высоту 2,700. При помощи таких же систем, опять же, можно объединять гостиную с садом, либо бассейн с террасой. То есть очень удобная функциональная система. В данной конструкции у нас находятся три створки, здесь у нас три направляющих, соответственно, по из этих направляющих будет двигаться подвижная створка. Для того, чтобы не допустить промерзания рамы, у нас в конструкции находятся два термомоста, и нижняя и верхняя часть рамы состоит из трех частей, они... Эти термомосты находятся в различных пазах для того, чтобы обеспечить необходимую теплоизоляцию конструкции. Эти части между собой соединены специальными пластиковыми проставками, в которых предусмотрены дренажные отверстия для вывода скопленной влаги на улицу. Закончилась отделка в этом помещении. Здесь мы установили а, систему Аль g 106 подъемно-раздвижная система. Именно эта конструкция имеет размеры 1600 на 2,5 метра. Но подобными системами и даже именно такой системой можно перекрывать проемы а, в ширину 6 метров. А, высоту створки могут достигать до 2700. А, соответственно, можно такими системами закрывать целую стену. Мы специализируемся на установке крайне нестандартных конструкций, устанавливаемых во многих регионах России. Такие конструкции позволяют, ну, вообще делают очень большой, дают очень большие возможности архитекторам и дизайнерам. Количество створок в данных системах может достигать шести. Причем они очень часто комбинируются между собой, глухие, подвижные створки. То есть, может эта конструкция быть, ну, то есть возможности конфигурации очень большие. А здесь у нас в этой системе три направляющих. На каждой из этих направляющих находится подвижность створка. Соответственно, они могут смещаться либо влево, все три будут находиться в один ряд, либо могут находиться посередине, либо справа. При повороте ручки. У нас створка приподнимается и появляется возможность, то есть появляется у нее подвижность, то есть мы ее можем сместить и она у нас без проблем передвигается. Каждый, каждый из этих створок работает по такому же принципу. В оконный проем можно, можно предусмотреть очень много различных нестандартных решений. Но, а, как правило, нестандартные решения требуют э, высокой квалификации как, от, э, как на этапе продажи, так и на этапе монтажа, потому что очень много тонкостей, которые обязательно нужно предусмотреть. Если вы планируете заказать какие-то интересные нестандартные системы, обращайтесь только к профессионалам.